ту же процедуру я проделываю для слова вирус и вот здесь я записал для него регулярное выражение хотя в случае вируса и без регулярного выражения все нормально работает то есть я ищу слова в и р у с и дальше любое количество в том числе нулевое букв русского алфавита в нижнем регистре Итого я получил для Паник бин 23 единички, все остальное 0. И для вирус бин 30 единичек и все остальное 0. Осталось узнать, коррелируют ли они. Узнать это очень легко. Я индексирую мой DataFrame по двум столбцам, интересующим меня паник бин и вирус бин. И использую функцию Core, то есть корреляция. И узнаю, что они коррелируют очень-очень-очень слабо, скорее всего, незначимо, если говорить о генеральной совокупности. При этом отрицательно, что удивительно. Таким образом, получается, что, по крайней мере, в новостях РБК, в их анонсах, не наблюдается совместной встречаемости слов «вирус» и «паника» в рамках новостей про китайские биржи. Такой вполне нетривиальный вывод. И еще пару слов про регулярные выражения. Что такое в принципе регулярные выражения? Это набор символов, который имеет переменные части и какие-то фиксированные специфические части. Очень показательный пример это email адреса. Сначала мы имеем любое количество, но больше одного. Практически любых символов. Потом обязательно идет собака. Потом снова какое-то количество практически любых символов. Обязательно идет точка, после которой идет обычно два текстовых символа. Чтобы настраивать регулярные выражения на поиск букв, мы используем конструкцию с квадратными скобками. Чтобы настроить количество искомого. Мы используем либо звездочку, либо плюсик, либо вопросик. Звездочка значит, что от нуля до бесконечности искомых символов, плюсик от единицы до бесконечности и вопросик 0 или 1, искомый символ. Искомый символ это тот, который стоит перед звездочкой или плюсиком, или вопросиком.